Почему мы стареем? Потому что мы до полукилограмма страхов носим на лице. А у кого и килограмм и больше. И начинаем стареть. А зачем? А потом что мы делаем? Мы себе колем ботоксы, мы там делаем какие-то искусственные манипуляции. А ведь это сколько денег мы отдали? Сами посудите, вот соберите сейчас, вот просто посчитайте элементарно, сколько вы тратите безуспешно своих денег на всякие ваши те моменты, чтобы закрыть то, то старость свою там где-то, ну, откорректировать, да, то где-то что-то заболело, то еще что-нибудь. Ведь вы отдаете эти деньги, но у вас нет результата, у вас это превращается в хронику. На самом деле называется там, да, башком начинает коллапсировать, то есть собирать. Подобное протягивает подобное. Тело у нас имеет ресурс, вот этот страх, он, если его вот эту вот как раз вот сторону открытую, вот это фокус внимания своего на созидание, да, он имеет огромный потенциал. У вас столько энергии высвободится, которую вы сможете спокойно, как бы говорится, в себе пережигать эти болезни. Понимаете, как это происходит? Вы спокойно будете, для вас это будет как уэрви. ну и пусть идет мимо себе, да, вот таким образом. То есть вы включите наблюдателя, и это вас не будет задевать. То есть если вот такие параллели смотреть, это будет вот, как бы вот оно уходит где-то, но оно вас не притягивает. Вот это магнита нет. А когда есть магнит, раз, и приклеилось, понимаете? И все. И он увеличится увеличится. И у вас начинает и животы расти, некрасивая фигура. Голова болит, подбородки появляются.